Огромная новостная платформа Times загрузила статью о каждом участнике BTS, но забыл о Тихене. и о его сольном альбоме ни словечка, вообще, как вроде бы Тихена нет в группе, вообще, вы представляете, я просто в шоке. Ни словечка о его сольной деятельности. И даже нет нигде его фото в статье. Его что, просто вырезали? Я, знаете, так рассматривала фотографию. Может быть, он там где-то за женщиной спрятался или за Чунгуком. но где-то же он есть. Понятно, куда он даже пропал, да, с общей фотографией. Я хочу спросить, что это вообще такое, что происходит? А, ну, десятка жезлов вообще-то хорошая. Это, это, знаете, вот смотрите. <музыка> Паутина. И знаете, вот прям вот три карты говорят о том, что нет его в сети нигде, нет его в статье нигде. По Луне мы видим все скрыли его, он недоступен. О, его какой-то, это же восьмерка, восьмерка чаш. Это может связано с сольным альбомом, потому что карта напрямую связана с эмоциями какими-то. И мы видим по картам. Но no, no. нет его в сети, нет его в статьи, нет его в информационном, в вот этом потоке. По Луне мы видим, на карте даже есть такое изображение, знаете, какая-то борьба сторон. Возможно, они колебались, ну, скажем, делать ли заметки у вот, Тихёни или нет. Может такое быть. Потому что Луна, карта вообще прояснений каких-то каких, каких разговоров, каких-то выяснений, скажем. И я вам скажу, неважно, если они даже сейчас и добавят что-то, потому что здесь есть что-то, они исправят положение. Возможно, мы увидим, что они там что-то подправили, исправили, и будет еще что-то от Тихёни, но то, что они нанесли ему этим урон, это однозначно. Это просто однозначно. Ну да, конечно, они будут исправлять то, что они натворили. Но зачем они это сделали, это непонятно. Вообще-то тайна как-то скрыта и непонятно. А, вышла королева чаш, и я так думаю, мы же не знаем, кто там вообще. да, И возможно, вот замешана была какая-то дама, которая, ну, например, занималась этим материалом, скажем, да, потому что две карты говорят об этом. Готовила этот материал, и может у нее какие-то вот а, под... она просто обрезала. Эта карта просто взяла и обрезала. Вот, и нее информацию. Такая, смотрите, себе дама, зачем ты это сделала? Зачем? Ну, не случайно она сюда вышла. Вот она о нем, знаете, вот утаила какую-то информацию, мы видим по картам. Явно утаила, да, потому что у нас вышел рыцарь Пентакли, это у нас, возможно, Тихион, и эту вот информацию она просто утаила. Такая дама себе, да, своевольная, просто урезала информацию. И неважно, я говорю, что она сейчас все исправит, потому что карта, я вижу, что она будет исправлять эту ситуацию. Вот. Но урон-то ему нанесен, да, конечно, она исправит, потому что вышла карта справедливости, на нее, возможно, подадут какую-то жалобу, эта карта может говорить об этом, и она будет исправлять, да, видите, она все исправит, и вот эта карта, четверка Пентакли, она говорит о том, что она выложит дополнительный материал. Я думаю, мы увидим об этом в новостях, и это появится. Мы об этом услышим и увидим, что она все-таки исправит эту информацию. Вот. Но это вот дама, да. Чего-то она к нему так неравнодушна. Может быть, даже организация, какой-то коллектив творческий. Вот, который занимался, И, хотя э, платформа Jetimes, ну вообще я вам скажу, это с творчеством связано, да, возможно какая-то рубрика, которая ведет, э, да, вот, которая ведет которая занимается профессиональным направлением, творческим. И вот она во главе, и вот она допустила такую оплошность. Но здесь вот вышла карта юстиции, она все исправит, поправит. Ну, Тихену, конечно, я так думаю, нанесли этим урон, но она за это заплатит, в общем. Да, здесь может быть, она за это прям чутко, вот смотрите, она за это прям заплатит. Попадет на деньги финансово. Тихену карту на удачу. Достану. Так. Ой, прям такая карта. Прям на удачу. <смех> карта какого-то предложения. Карта счастья. Карта взаимоотношений. Карта радости. Карта счастья. Ну, в общем, такая замечательная карта. Это, возможно, он сам лично. И вот он весь в работе, в работе, в делах. По этой... Да, может быть, интеллектуальная работа по этой карте это выход в свет куда-то может быть да знаете карта связана с какими-то ну например вот как ходили они в боулинг да вот что-то такое с азартными играми какими-то ну да вот выход карта мир вышла и с кем-то вдвоем смотрите с кем-то вдвоем мы увидим вот его вдвоем Выход куда-то в свет. Понравился расклад? Ставьте лайки. Кто желает, подписывайтесь.